Как я встала? Не хочу ходить в школу. Хочу сразу на работу. Хм, на какой работе мне остается? Я балерина. Я визажист Это не мое! Я певица! должник Фу. Я хочу стать видеоблогером. Классная профессия. Но школу никто не отменял. Все равно надо учиться в школе. Кем бы ты в жизни не стал. I'm just so fed up with these expectations They can weigh me down My heart is begging me to get the hell out of my head I'm wanna live inside the upside down For a minute and pretend Honey, I'm a perfect end, whoa, whoa Honey, I'm a perfect end, whoa Я хочу сделать самую красивую прическу! Очень красивый макияж! Вы мне поможете? Хорошо, садитесь! Сделаю! Это? Да, мне очень нравится. Спасибо большое. Здравствуйте. Я пришла к вам сделать себе красивую прическу. Хорошо, постараюсь сделать красивую прическу. Садитесь. Спасибо. Эй, спасибо, мне понравилось. Здравствуйте, я очень рад. Сделайте, пожалуйста, Спасибо, ребят. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Ух, как я устала. Хорошо, что рабочий день закончился.